Как сделать мощное десульфатирующее восстановительное устройство для кислотных аккумуляторов? Основной проблемой работы кислотного аккумулятора является сульфатация пластин. Эта проблема появляется при нормальной работе аккумулятора примерно на третий год эксплуатации. Но возможно и раньше, если аккумулятор подвергался очень сильным нагрузкам или где-то накоротко замыкался. Поэтому если аккумулятор подвергся сильной сульфатации пластин и потерял уже более половины своей емкости, а также начал плохо заряжаться, то в данной ситуации... Может помочь мощный дисульфататор. Наш дисульфататор это источник мощного импульсного тока. Приведу небольшой пример, как он работает. Но, ну, к примеру, нам необходимо проделать отверстие в бетонной стене. Если мы будем это делать обычной дрелью, даже сверлом с алмазным наконечником, то простым сверлением нам понадобится очень много времени, чтобы проделать это отверстие. В таком случае мы берем перфоратор и проделаем отверстие буквально за короткий промежуток времени, потому что в перфораторе используется импульсный удар. Подобно перфоратору работает и наш десульфататор. Когда уже пластины аккумулятора покрыты мощным панцирем сульфата который уже не растворяется. Обычный даже мощный ток не способен проникать через этот панцирь, то есть свободные ионы просто начинают застревать в кристаллической решетке и эффекта от заряда никакого нет. Но когда мы начинаем пропускать через, этой, через эти же пластины мощный импульсный удар, то подобно перфоратору свободные ионы пробивают кристаллическую решетку сульфата и попросту разрушает ее. Аккумулятор начинает вновь заряжаться, начинает приобретать свою емкость, то есть восстанавливается. Но перед тем, как восстанавливать любой аккумулятор, необходимо проверить уровень электролита. Если уровень электролита маленький, необходимо долить воды до полного уровня. Конечно, у этого устройства есть и свои недостатки. Таким устройством постоянно заряжать аккумулятор нельзя, так как зарядка таким мощным асимметричным током способствует не только разрушению сульфата, так как он не растворяет сульфат а стряхивает его с пластин при этом частично стряхивается активная масса в качестве профилактики такое устройство можно применять при нормальной эксплуатации аккумулятора примерно раз в год если же нам попался безнадежно не заряжающийся аккумулятор схема этого устройства предельно проста для этого мы уже слышали восстанавливающие свойства асимметричного тока пока не попробовали сами это на практике так скажем не поверили и убедились в этом эффекте, когда создавали аккумулятор. Нам попадались безнадежно засульфацированные пластины, которые мы попросту выкидывали, так как они не поддавались вообще никакой зарядки. Но потом чисто случайно взяв пару засульфатировавшихся пластин, поместив их в банку с электролитом, начали подавать короткие импульсы мощного тока. И заметили то, что пластины начали заряжаться. Конечно, при этом наблюдалось помутнение электролита, но когда аккумулятору уже ничто не помогает, то он уже и так обречен на свалку. А при помощи данного устройства мы можем подарить ему вторую жизнь. В процессе десульфатации частички сульфата, и активные массы осыпаются в сепараторы, а самые мелкие частицы выходят в электролит, что, конечно, оказывает незначительно отрицательный эффект. Но все-таки лучше подарить аккумулятору вторую жизнь, чем выбрасывать его на свал. Итак, рассмотрим схему нашего десульфататора. Итак, предложенная нами схема состоит из трансформатора в разрез первичной обмотки поставлен предохранитель на одном из выходов трансформатора вторичной обмотки стоят два спаренные диода мощностью по 10 ампер чтобы максимально снизить потери тока импульса так как мы используем трансформатор от свч печи понадобится дополнительное охлаждение вентилятор или кулер от компьютера вольтметр, чтобы следить за окончанием уровня зарядки и и также последовательно амперметр электролитический конденсатор необходим для того, чтобы подпитывать наши приборы, особенно цифровой вольтметр, который не будет работать от импульсного тока. В предыдущем видео, где мы собирали зарядное устройство, тоже использовался электролитический конденсатор как сваживающий фильтр именно для этих целей. Для Обеспечение питания наших приборов. Ну также от импульсного тока вентилятор будет крутиться очень медленно, поэтому необходим электролитический конденсатор. Можно небольшой емкости например на 1000 микрофарад 16 вот, не используя электрический конденсатор. Если еще вентилятор немножко будет крутиться, то вольтметр цифровой работать не будет вообще. Переменный ток, поступая на анод диода, не пропускает. Плюсовой импульсы у нас теряется один так То есть на выходе катода мы получаем импульсы только минус. Ну а на втором выводе вторичной обмотки мы получаем такой же однотактовый ток, только уже плюс. Итак, приступим к сборке. Итак, вот наш перемотанный трансформатор от СВЧ печи. Уже на выводах трансформатора мы сделали вот такие вот кремы ну как намотать трансформатор можете посмотреть в предыдущем видео по сборке зарядного устройства любой сетевой кабель на концах с закрепленными вот такими клеммами для трансформатора и предохранитель ну желательно 10 15 ампер которого нас файн в разрез одного из проводов вот такой крокодил на минус со спаренными диодами мы используем отечественные диоды d242b катоды которых у нас запараллелены и заранее нужно припаять вот такой вот. Это у нас будет минус для запитки наших приборов. И вот такой плюсовой крокодил тоже уже заранее закрепленный клемой. Корпус от компьютерного блока питания с вентилятором. Ну так как особая точность нам не требуется, мы используем такой автомобильный амперметр и цифровой вольтметр, параллель с которым у нас соединен электролитический конденсатор для обеспечения его стабильной работы Итак, крокодил со спаренными диодами мы соединили на корпус теперь установим наш трансформатор прикручивать его не обязательно он довольно массивный и прижмется верхней крышкой корпуса через картонную прокладку один из выводов трансформатора мы подсоединим на корпус нашего устройства а другой подсоединим на вход амперметра выход с выхода амперметра подключаем наш плюсовой крокодил так вот что у нас получилось Итак, минусовой провод наших приборов мы подключили на вывод минуса наших катодов а плюс приборов вот она, вторая клемочка на амперметре. Мы подключаем на выход амперметры. Но это наш электролитический конденсатор, который тоже включен в параллель с приборами. Так осталось подключить сетевой кабель к входу первичной обмотки и закрывать крышку нашего устройства. Заранее мы вот такую картонную прокладку. Установили, чтобы минимализировать вибрации, которые создаются магнитной индукцией. Попросту говоря, чтобы крышка сильно не дребезжала. Итак, мы включили устройство сеть. Вольтметр у нас показывает 14 вольт, 14,2, 13,9. Ну, примерно вот с таким разбросом. То есть как раз напряжение необходимое для зарядки. Напряжение мы видим, еще не подключив клемы к аккумулятору за счет нашего электролитического конденсатора если вам не нужны отображения вольтметра в режиме онлайн так скажем то конденсатор в данной схеме можно не использовать вольтметр заработает сразу после подключения его к аккумулятору аккумулятор в этом случае будет являться слаживающим фильтром ну, или заменой нашему конденсатору то есть при подключении клима прибор заработает но если мы хотим чтобы у нас напряжение отображалось как не подключенным к аккумулятору так и подключенным то нужно использовать любой конденсатор маленькой емкой ну а аккумуляторы этот уже заряжены давайте посмотрим вот слышно пошла нагрузка 13 8 вольт ну ток примерно 35 ампера нормальный аккумулятор в разряженном состоянии заряжался бы силой тока около 20 ампер но ну, нормальные аккумуляторы таким устройством как я уже говорил мы заряжаем очень редко Такая сила тока большая необходима для разбивки сульфатации, так как внутреннее сопротивление засульфатировавшейся пластин очень высоко, и при подключении к такому плохому аккумулятору, такого мощного источника тока, сила тока заряда будет составлять возможно 3-5 ампер, примерно так же как сейчас при нормальном заряженном аккумуляторе. Итак, устройство готово к эксплуатации. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.